Всем привет, так как вы набрали один лайк на предыдущем видео, я делаю обещанное, так первый способ чтобы подписаться нужно просто ввести ник ютубера в строку. Второй способ — зайти на канал и нажать красную кнопку. Ну и третий способ — зайти под любой ролик и подписаться. Если тебе этот туториал был полезен ставь лайк, и подписывайся.